По всему миру убийства, теракты Люди голодают, умирают от рака Но нет ничего печальней на свете, чем жизнь русского Ah! Быть параноиком вражке обычно заклевывать камеры стала привычкой не спасет никакой тебя. Firevuldrus, мирись ты давно под их колпаком узнают обо всем, что пытаешься. Субтитры